Сегодня, какой у нас, 19 января 2015 год. Марин сегодня первый раз осталась до обеда. Ходила гулять. Ну как тебе, Марин, общие ощущения твои? Мы играли, но я скачала по маме и плакала. Сильно плакала? Да. Мне кажется, даже сильно слышала. А тебя кто-нибудь успокаивал, Марин? Да. Кто? Мальчик. Мальчик? А что он тебе говорил? Не плачь. Да? Вот видишь, какой хороший мальчик. Что случилось? О, вот тогда. Что кушали? Вечерую кашу, щили, хлеб и компот. О, вот прям меню ресторанное. Здорово. А еще. Одевался сама? Нет. Ольга Николаевна? Да. Ну видишь, какая она хорошая. Дай. У нее потерялась одна варежка. О, нашли? Да. А как, что шла-шла она упала, что? Нет. Нет? А как? Ой. Просто потеряла. С руки упала что ли? Да не. А как? Да я просто так ушла. А, без варежки. Да. О, труля Ушла войска ну, А вон а... еще целый гохот. Сосульки? Да Да, Вот они сейчас ставят, видишь, дождь идет И упадут потом Мам, под крышу нельзя Но стоять. мы не под крышей, мы у подъезда Мам, а вон еще сосульки Я знаю, Мария мам, может, Ты пойдешь завтра в сад? Да Будешь плакать? Нет Не плачь, мы же всегда за тобой приходим, Марина. Не надо. Очень приятно.